Всем привет, я, я Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. Сегодня мы с оператором решили вспомнить э, наши студенческие годы или самые первые годы, когда мы работали, и работали там на одной, на двух работах, либо вообще у нас времени не было после работы, а кушать хотелось. Быстро заходили в магазин, покупали банку каких-нибудь консервов, чаще это было какие-нибудь яваси, неважно томатные соусы, но чаще было просто с добавлением масла. Брали э, любые макарошки, какие там есть. Ну тогда, естественно, особо там не заморачивались, подешевле покупали. Если нет дома сыра, то же самый обычный российский сыр покупали. пошехонский какой-нибудь которые сейчас не найти, очень редкие. И вот готовили вот такую пасту. Не знаю, поздняя паста, поздняя студенческая паста. Просто народные, просто макарошки с консервированной рыбой. Запах был, конечно, чудесный от нее, действительно. Но на вкус быстро съесть, это просто великолепно. Тем более, кому, если нравятся макароны, эта паста точно зайдет. Пойдем сейчас к нашей конфорочке. У нас там закипает вода, будем варить макароны и готовить нашу пасту. Естественно мы кидали немножко соли соль всегда была студент буквально щепотку ну и чтобы макароны наши не слиплись мы всегда жертвовали капелькой масла растительного кидали макарошки и все это варили пока не сварится мы тогда в тот момент особо не знакомы были там со словом альденты. и главное чтобы сварилось ну вот у нас прошло определенное время наши макарошки словарились и мы просто перекладываем их Нашу емкость. Мы масло не стали добавлять, потому что у нас тут есть, естественно, маслица. Если вы не любите эту жидкость, но на насечную испарится, добавьте масло растительное. Баночку вываливаем, размяли. Добавили зеленцы, если она у вас в данный момент есть. И поставили на огонь. Вот, и все это обволакиваем. Естественно, лучше макарошки не доварить, потому что у вас они здесь еще немножко протушатся. Мы в данной ситуации используем скумбрию. У нее самый словонный запах из всех представителей вот этой рыбы. Запах пошел уже. Смотрите, у нас сок появляется. Комфорочка у нас на максимуме. Сейчас немножко протушится и сырок добавим. Сыра не любит не добавлять. Но смотрите, у нас начинает поджариваться уже. И как бы рыба консервированная, она уже готовая, но она уже немножко поджарилась. Смотрите, макарошки какие красивые поджариваются. Вот это самая бомба. И мы добавляем наш сыр. Можете потереть на терке, но мы всегда раньше вот так вот добавляли, резали. Произвольно. Выключали огонь. Накрывали крышкой и ждали минут 3-5, когда сырок растает. Ну вот, смотрите, наша паста готова, студенческая, позднее. Сейчас будем пробовать. И главное, чтобы у вас началось вот, ну, корошки поджариваться немножко. Как бы, этому эффект. Чтобы вы, как бы, ну, масло не добавляете при готовке. У вас масло есть банки уже, вот. И как бы рыба сама по себе, она тоже, как бы, селедка, либо там скумбрия, сайра, она очень жирная. И она у вас вот должна вот получиться, вот, ну, тоже готовая и разваливаться. Ну, не как консервы. Она вот должна приготовиться как бы Видите сами корошки должны поджариваться а старайтесь готовьте их даже меньше чем положено там пять минут они потому что у вас будут как бы еще доходить но в зависимости какие вы любите если вы не любите это мальдента не готовьте мы приготовили даже сейчас переварили это реально пусть уже Белиссимо. Просто бомба. Сырок рыба. На самом деле у итальянцев поздний ужин. Очень э, как бы у них несколько раз они едят. Поздний ужин у них где-то примерно если не память не ошибаюсь, где-то по местному времени. Где-то после 11, э, после 23 И очень часто это все сопровождается тем, что они едят либо после футбольного матча какого-нибудь, либо до футбольного матча. Ну, такие традиции. Я даже не могу это как передать словами, с чем сравнить. Это просто очень вкусно. Ну, любите, но очень вкусно. Советую вам попробовать, приготовьте. Даже если вам не понравится, банка, банка какой нибудь рыбы, обычный там какой дешевый за 100 рублей консервов, полпачки пачки макарон и как бы и все. Вы не обеднеете от этого. Но если вы приготовите такую вещь, вы поймете, что это действительно очень вкусно. Так что всем приятного аппетита. С вами был Димас. Император Антон, вся наша банда Кус Бразер Кус и Сапожок от Италии. Всем привет и приятного аппетита.